Когда я говорю людям фразу «люди разные», о, мне все это единого говорят, о, это мы знаем, конечно, это понятно. Но что люди разные до такой степени, что они не понимают друг друга, что каждый живет со своей картинкой мира. И вообще, что такое картинка мира? Сегодня я вам очень легко покажу это. Как делается эта картинка мира? Два человека пришли в мир, как вы видите, практически даже одинаковые. Как мы часто говорим, чистый лист бумаги. И тут человек начинает жить. Что-то происходит. Может быть, не покормила мама. Может быть, кто-то не подошел. Вовремя не взял на ручки. Это происходит еще в очень большом детстве. Далеко, далеко. До сегодняшнего дня. А потом ребенок идет в детский сад, а потом он идет в школу, институт, а там начинается любовь, работа, увольнение, не сдача экзаменов и так далее и тому подобные вещи. Получилось, вот такой у нас человек. Второй человек тоже родился чистый лист бумаги. И тоже куда-то он пошел, где-то ему что-то сказали, что-то случилось, а что-то он просто увидел но сделал далеко идущие выводы, и так далее, и тому подобные вещи. И я точно знаю, что сколько бы я бумажек не скомкала, они всегда скомкаются очень сильно по-разному. И вот эти два человека как-то разговаривают, как-то общаются. «Ну что, ты меня понять не можешь?» нет меня мама покормила вовремя. Но почему ты не можешь понять, что иногда так ругаются, что потом нельзя простить? Не, у меня такого не было. И так далее, и тому подобные вещи. Люди так устроены, что они даже вот так могут понимать друг друга. Но для того, чтобы понимать друг друга, нужно иметь большое желание. И не нужно быть вот таким чтобы понять этого человека. И не нужно быть другим, чтобы понять вот этого человека. Мы так устроены, что мы можем понять, кто мы такие и зачем мы сюда пришли. Иногда, сходив, пообщавшись с собой, с родными и близкими, мы можем... Распрямиться до конца все равно не получится. Но, возможно, нас заинтересует тот текст, который был на обратной стороне этой бумаги. Это наши родовые программы, согласно которым мы иногда и принимаем подобного рода формы. Это наши семейные установки, которые на нас прекрасно работают. И... В разной семье установки разные. В одной и той же семье братья и сестры разные, потому что у каждого свои глаза и свои уши. И своя психика, которая воспринимает этот мир. Именно это и есть картинка мира. Они а глянцевые журналы. Разноцветные картинки и лучезарное будущее. Абсолютно нет. Все гораздо тривиальнее. И учитывая, что мы свое детство совсем не помним, интересно, кто сказал, что дети счастливы, если мы совсем не помним свое детство. А психика имеет такое свойство, она все стрессы забывает. Что же такого было в детстве, что мы его напрочь забыли? Хотите понять другого человека? Просто позвольте себе это. Он не такой, как вы на самом деле. И не потому, что он придуряется, и не потому, что он глупый, а потому что у него была до встречи с вами просто своя жизнь. И она была совершенно никак не похожа на вашу. И да, вы похожи. У вас две руки, две ноги и одна голова, независимо от гендерных различий.